Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Инглиш Хочу Все Знать Хочешь Много знать Изучай английский Тот кто обладает полной и всей информацией, говорят, обладает всем миром. Добрый день, меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Мы часто бываем в магазинах, мы часто делаем покупки, а когда мы бываем за границей, нам необходимо общаться. И достаточно хорошо общаться, потому что мы платим за все деньги. Поэтому темой сегодняшнего занятия будут такие вопросы, как связанные с магазином и покупкой. Это различного рода надписи и указатели, которые могут встречаться в магазинах за рубежом.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 Дальше. Туалеты. то Toilits. Toilits. В конце тоже S говорится о том, что множественное число. Toiletts. Магазин. который еще раз. Шоп. Шоп. Универмах. Department store. Department store. Англичане у американцы. Department store. Ну как хотите? Департамент, 100. Буквально переводится департмент правительство может переводиться как отдел и так далее. Торговый центр. Шоппинг-центр. Шоппинг-центр. Торговый центр. Продолжаем работать в этом формате. Отрабатываем. Супермаркет. Супе макит. Супе макит. Супе макит. Удаление на ма. Рынок. Макит. Макит. Рынок. Макит. Корзина. Ну, видите сами. Баскит. Баскит.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 Иногда маленько делают, я почему и подсматривал еще, пластик bag Ну, чаще. Пластик. Пластик. Сумка, портфель. В данном случае пакет. Продавец. Продавец. шоп assistant шоп assistant шоп Продавец.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 Клоузис, кожи, кожи, обувь, обувь, обувь, обувь, шляпа, обувь, обувь, head, head. язык к небу, к обувь, обувь, обувь, children, closes, Children closes. обувь, children, обувь, обувь, children, обувь, обувь, Closes. Игрушки тойс. Игрушки тойс. А игрушка той. Игрушка той. Toy. Игрушки тойз. Посуда чина. Чина. Чина. Вот Китай. Фотоаппарат. Кэмеры. Кэмеры. Электротовари. Electric goods. Electric goods. Товари goods, множественное число. Товар good. Товари goods. Спорт товари. Spots. Spots. Так и могут быть надписи. Нижнее белье. Underwear. Underwear. Underwear. Буквально под. Под одевание. Underwear. Так. Что там дальше? Сувениры. Сувениры. Как мы скажем сувениры? Су в ни эз. Су в На ударение на ни. Сувениры. в Сувенири. эз. Сувениры. Су -эз. Золото. Gold. Gold. Серебро.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 И природные камни тоже, которые встречаются нам в природе, в горах, где-то или что-то, где-то возле рек. Стоунс. Стоун. Stone, камень. Стоунс. Камни. Стоунс. Камни. Стоунс. Камни. Подарки. Гифтс. Гифтс. Гифтс. Может быть и презент. Гифтс. Духи. Духи. Перфюмс. перфьюмс, Перфюмс. цветок, флауэ, флауэ, а множественное число, флауэс, флауэс, продукты, фуд, фуд, язык к небу, кверху, ближе к зубам, фуд, фуд, хлеб, бред, Бред. Язык туда же. Бред. Вверх. Молоко. Милк. Milk. Milk. Milk. Мясо. Мид. Язык туда же к небу. Кверху. Мид. Мид. Грибок. Фиш. Фиш. Курица. Чикен. Чикен. Язычок туда же. Чикен. В конце. Chicken. Колбаска.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 в седьмом классе vegetables вино wine wine пряности spices spices ударение на а spices spices продолжаем работать в следующем формате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 Give me. Дайте мне эту вещь. Give me this sink. Give me this sink. Дайте мне эту вещь, пожалуйста. Give me this sink, please. Где здесь примерочная? Where is this fitting a room Where is a fitting room? Где здесь примерочная комната? Fitting room. Where is a fitting room? Где lift? Where is a lift? Where is a lift?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 Can I to change this sinn? Могу я обменять эту вещь? Can могу я что сделать? To change this sin. Can I to change this sin? Что сделать? Могу я что сделать? Значит надо ту ставить. Can I to change this sin? Могу я обменять эту вещь?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 Мужчины, менз, в. Мужская одежда в конце s, добавляем множественное число. Женщина, woman, Женщины, вимен. Вимен. В конце «е», e, вимен. Раз. Принадлежность, множественное число. womens, в. Женская одежда. Обслуживание покупателей. Кастоме. services.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 Даун. Где здесь торговый центр? Where is shopping center? Where is a shopping center? Корзина. Баскетбол, помните? Баскет. Баскет. Пакет. Пластик. Bag. Пластик. Bag. Продавец. Shop assistant. Shop shop assistant покупатель, кастеме, покупатель, кастеме, кастеме, вещи, синкс, синкс, размер, сай, сайз, сайз, касса, пейдеск, пейдеск, деньги, моне, сдача, ченч, от слова менять, ченч, монеты, коинс Монета. coin, Кредитная карточка. кредит card, кредит card, Чек. Так и будет. Чек. Цена. Прайс. Прайс. Price. Цены. Прайс. Дайте мне, пожалуйста. Give me, please. Give me, please. Где лифт? Where is a лифт? Where is a лифт? Покажите мне. Please show. Please show.